Привет дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер ОСАГО. Нас последние пару дней завалили вопросами, наши подписчики и постоянные клиенты, все вопросы по одному поводу, и связаны с новым законом принятым Госдумой, который, вступает в силу с 22 августа 2021 года, отменили техосмотр или нет, проходить техосмотр или он более не нужен, чем мне грозит если у меня есть полис ОСАГО но нет действующей диагностической карты, все что сейчас пишут в СМИ по данному вопросу, крайне запутанно и непонятно большинству автомобилистов, которые хотят просто спокойно ездить без проблем, и не вникать в эти тонкости новых и старых правил осады и техосмотра. Сейчас по пунктам, без лишней казуистики и воды, мы с вами разберем что нам делать и как действовать в новых условиях, что по сути приняли в третьем, и окончательном чтении депутата 16 июня 2021 года. Вся суть этого закона. Теперь при покупке полиса ОСАГО с 22 августа 2021 года не нужна диагностическая карта техосмотра. Стаховщик не будет иметь права спрашивать у вас диагностическую карту, и обязан продать вам полис ОСАГО вне зависимости от наличия у вас действующего техосмотра. У нас много, вот таких вопросов от клиентов, на какие категории транспорта этот закон действует. У меня такси, у меня автобус, у меня грузовик. На меня этот закон распространяется или нет? Отвечаю друзья, этот закон действует для всех категорий транспорта, при покупке полиса ОСАГО, у вас не будут спрашивать техосмотр вне зависимости, что за транспорт у вас, личная легковушка, КАМАЗ-самосвал, такси или большой автобус, разницы нет, страховщики не спросят у вас диагностическую карту техосмотра, при продаже полиса ОСАГО она вообще их интересовать не будет, возникает следующий вопрос, а если у меня заканчивается ОСАГО до 22 августа 2021 года, мне нужен техосмотр для покупки ОСАГА или нет? Друзья, на самом деле не нужен, по факту с 1 марта, до 1 октября текущего года правительство РФ, отдельным постановлением, отвязали ОСАГО от техосмотра. Наши постоянные клиенты знают, что на нашем сервисе умного автострахования, Супер уже с 1 марта 2021 года диагностическая карта не нужна для оформления полиса ОСАГО, это абсолютно законно до 1 октября, а с 22 августа 2021 года это станет законно на постоянной основе. Итак, с сутью нового закона мы разобрались, но остается вопрос, нужно ли вообще проходить техосмотр, и на что кроме ОСАГО может повлиять его отсутствие. А вот тут друзья, уже есть разница какой у вас вид транспорта для каждой категории, последствия при отсутствии действующей диагностической карты техосмотра, разные. Давайте разбираться. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, и поделитесь этим видео с знакомыми, здесь действительно важная информация для тех кто садится за руль. Итак, у вас легковой автомобиль, который вы не используете в качестве такси, или грузовик общей массой до трех с половиной тонн, или мотоцикл. Первое, на дороге инспектор ГИБДД не имеет права спрашивать у вас наличие диагностической карты, но это только до 1 марта 2022 года, а с этой даты, за отсутствие действующего техосмотра будет штраф 2000 рублей. Кроме того обещают, что дорожные камеры будут автоматом определять отсутствие у вас техосмотра, и ежедневно присылать вам письмо счастья на 2000 рублей, хотя в этом я сомневаюсь штраф из камер за отсутствие ОСАГО обещают сделать уже года три а ВОЗ и ныне там, скорее всего и с техосмотром также будет. Второе, вы не дай бог совершили ДТП и вы виновны, у вас есть действующий полис ОСАГО, но нет действующего техосмотра. Вот в этом случае друзья, ваша страховая компания, выплатив сумму ущерба пострадавшей стороне, выставит регрессивное требование к вам на всю сумму ущерба, и очень постарается с вас ее взыскать, мотивируя тем, что ваш автомобиль мог быть неисправным, так как у вас нет действующего техосмотра. Не факт, что у них получится с вас получить деньги, но нервы они вам попортят. Вывод – техосмотр нужен, конечно можно обходиться без него, но с 1 марта 2022 года есть вероятность попасть на 2000 рублей штрафа, и в случае ДТП поиметь проблемы с иском от страховой компании. Действующие сроки техосмотра для легковых автомобилей и грузовиков общей массой до 3,5 тонн, возраст автомобиля до 4 лет включительно, техосмотр не требуется. Возраст автомобиля от 5 до 9 лет включительно, диагностическая карта выдается на два года. Возраст автомобиля старше 10 лет, диагностическая карта выдается на 1 год. У вас автомобиль, который используется в качестве такси. Первое, на дороге инспектор ГИБДД имеет полное право спросить у вас диагностическую карту, и уже сейчас действует штраф за ее отсутствие, также он может вынести запрет на эксплуатацию автомобиля в качестве такси, для устранения нарушения по сути водитель такси не имеет права выезжать на дорогу без действующего техосмотра второе со страховой компанией возникнут все те же проблемы как и с обычным автомобилем вывод техосмотр нужен в обязательном порядке действующие сроки техосмотра для такси возраст автомобиля от 0 до 4 лет включительно диагностическая карта выдается на один год возраст автомобиля 5 лет и старше диагностическая карта выдается сроком на 6 месяцев у вас автобус маленький или большой разницы нет первое гибдд обязательно спросит у вас диагностическую карту автобус категорически запрещено эксплуатировать без действующего техосмотра есть примеры уголовных дел когда автобус попадал в аварию а у него не было действующего техосмотра второе со страховой компанией возникнут все те же проблемы как и с обычным автомобилем вывод техосмотр нужен в обязательном порядке действующие сроки техосмотра для автобусов Возраст автобуса от 0 до 4 лет включительно, диагностическая карта выдается на один год. Возраст автобуса – 5 лет и старше, диагностическая карта выдается сроком на 6 месяцев. У вас грузовой автомобиль, общей массой более 3,5 тонн. Первое, на дороге инспектор ГИБДД не имеет права спрашивать у вас наличие диагностической карты, до 1 марта 2022 года, а с этой даты, за отсутствие действующего техосмотра будет штраф 2000 рублей. За одним исключением, если ваш автомобиль используется для перевозки опасных грузов, то уже на сегодня отсутствие действующего техосмотра, грозит вам штрафом и запретом эксплуатации автомобиля. Второе, со страховой компанией возникнут все те же проблемы, как и с обычным автомобилем. Вывод, техосмотр нужен, конечно можно обходиться без него, но с 1 марта 2022 года есть вероятность попасть на 2000 рублей штрафа, и в случае ДТП иметь проблемы с иском от страховой компании. Если вы перевозите опасные грузы, то техосмотр нужен в обязательном порядке. Действующие сроки техосмотра для грузовых автомобилей общей массой более 3,5 тонн. Возраст автомобиля от 0 до 4 лет включительно, диагностическая карта выдается на 1 год. Возраст автомобиля 5 лет и старше, диагностическая карта выдается сроком на 6 месяцев. Общий вывод такой, покупку полиса ОСАГО отвязали от техосмотра, но действующая диагностическая карта все равно нужна. По сути этот закон не является отменой техосмотра для личных легковых автомобилей как подумали многие. Друзья, ждем вас на нашем сервисе умного автострахования у нас вы заполнив номер вашего авто и минимум данных. За 5 минут получите расчет ОСАГО от всех ведущих страховых компаний сразу, а это важно, цены на ОСАГО у страховых компаний, сейчас отличаются в разы, плюс вы получите дополнительные скидки на ОСАГО от нашего сервиса. Ссылка на сервис умного автострахования в описании видео. Ждем вас, будьте внимательны на дорогах, спасибо за внимание, всего доброго.